Привет, друг! Меня зовут Макс Саныч. Я представляю твоему вниманию свежий рассказ, написанный мною сегодня утром, посвященный вчерашним событиям. Назвал я его. Я ведь не мразь. Приятного прослушивания. Салют, Хайковчайнин. Сегодня у нас карантин из-за опасности заражения коронавирусом. Сейчас я поведаю тебе случай из зомби-транспорта. Начнем с остановки метро имени Гагарина, состоящей из двух платформ с пластиковым покрытием от осадков и ветра. Значит на одном лежит тело и занимает всю поверхность, на которой умещаются пять людей, пожилого возраста или детей, беременных женщин в конце концов. На другом занято все. Стоят пенсионеры. И все потому, что полиция не там ездит и не туда смотрит. А это могут быть ихние мамы и папы. А возможно и бабушки с дедушками. Ждать своего маршрута пришлось минут 15, хотя можно было уехать на нескольких маршрутках, но они же не везут до нужного места. Напротив стояла нужная маршрутка, но она была пуста, без водителя, видать обед или забастовка. И вот едет троллейбус, экипаж и сам вагон не с нашего маршрута, откуда-то пригнанный, потому, как я знаю все экипажи по данному маршруту, захожу я такой, одетый в желто-черный тон. Вот как только зашел, почувствовал атмосферу, знаете, так бывает, свой среди чужих. Смотрю, транспорт полон бюджетников, их сразу можно определить по лицам и манере себя вести, Молодежи вообще нет, хотя я тоже не молодой. Мне уже почти полтинник, но благодаря десятилетней службе, в службе безопасности. И поддержание своего тела в мужском статусе, я выгляжу моложе своих лет. Думаю, дорога дальние, сидячие места все заняты. То есть в транспорте находилось 30 человек, я пересчитал. Это уже нарушение действующего законодательства. Так вот смотрю продавец билетов, это полная молодая девушка с Б повязкой на лице, как потом выяснилось из ее разговоров с людьми, она ее носит уже три дня. Дошла очередь мне оплачивать проезд, она ко мне подходит, я ей даю сто гривен, а сейчас внимание. Она мне дает сдачу из трех купюр номиналами. 50 гривен и две двадцатки, и так с выражением достает из кармана 4 гривны, по 1 гривне железными. Я такой обескураженный стою и думаю... вот, Дала мне мелочь, хотя в руке целая пачка с бумажными купюрами нужного мне на сдачу номинала. И самое главное. Пока я прятал деньги в кошелек, Она откуда-то достала билет, не в новом состоянии, с явными признаками БУ. Обычно контролёры-кодукторы обязаны иметь в руке пачку с новыми талонами. Отрывать так, чтобы пассажир видел, что ему продают новый билет, в общем я обычно начинаю скандалить и требовать, если такая ситуация возникает. Но она уже несколько лет не возникает потому как на маршруте все меня знают и никто связываться не хочет, но это ведь залетный экипаж. Стою такой на пароходе, пытаюсь притулиться, чтобы было мне удобно, тут меня сзади кто-то толкает, оказывается это это кондукторша. Я возмутился и ответил ей, зачем толкаться, когда сказать надо, я думаю она посмотрела на меня и подумала, что я лошак, у меня внешность обманчива. Так тут все сипары как поднялись и начали защищать эту хамку. Один даже специально обернулся, чтобы меня кошмарить. Начал пугать, что начнет бить или выведет меня за руку с транспорта. Потом к нему подключился еще один шестерка и сказал, что меня могут вообще вывести. Потому как я типа лишний по лимиту по перевозке пассажиров. Я ему ответил, что и тебя также могут вывести. Тут диалог велся на ты всех со всеми. А еще говорят, что мы в На что он ответил, что он садился на конечный. Я ему ответил, а где доказательства? Видеонаблюдений же нет. И говорю ему, покажи свой билет. Он молчит. Я достаю с кармана проданный мне повторный билет, а может и больше, раз билеты говорю, может быть это он? Так тут на меня накинулось сразу несколько людей. Разворачиваясь на выкрики, я случайно задел легкой сумкой сидящего пассажира. За что получил грубый ног сзади, я обернулся и ответил ему вопросом, в чем дело? Он в грубой форме ответил, я не буду тут сквернословить. Такое впечатление, что они там все бессмертные. Вот тут они начали кошмарить меня психологически. Тот, что кидался и грозился меня вывести с транспорта, начал диалог с кондукторшей по поводу контроля. Чтобы, по всей видимости, применить ко мне коррупционную схему, придраться же ко мне ни к чему, ну вот. Во общем я их всех иструнил, рявкнув на них своим командирским голосом, «А что это вы все на меня набросились?» Они все и притихли. Тут освободилось место. Я наконец-то обрел покой и занялся подготовкой к работе, тут зашли люди, тот драчун кому-то там уступил место. Стал надо мною вместе с кондукторшей и они начали меня кошмарить, типа, да мы его пострижем, драчун решил выпендриться и сказал, что он ехал вместе с гетой, типа крутой. Затем он видя, что на меня никак их чары не действуют, они попрощился и разошлись, драчун вышел на тринадцатой а кондукторша поплыла в салон, растолкивая пассажиров, надо заметить и поднять такую тему, как на работу надо принимать стройных, адекватных людей, а не таких хамов, с поведением уголовников. Второй, выходя на зерновой, сам с собою разговаривал, вызвав у меня смех, хотя над больными грешно смеяться. Если так разобраться, электронные билеты отличная тема. Подам идею запретить продажу билетов, бумажных, за нарушение увольнять персонал. Кондуктор в салоне проверяет оплату каждого вошедшего с электронным билетом, если у человека нет билета. То предлагает купить по установленной законодательством цене, но не выше, если цена будет зашкаливать. То каждый гражданин вправе позвонить в контролирующий орган, чтобы нарушитель был наказан увольнением с работы. Продолжим. За несколько оцановок. В салон села девушка, над которой стала кондукторша, и та начала на меня жаловаться, увидев, что я на нее смотрю и улыбаюсь на начала корчить мне рожицы, крутя пальцем у виска. Я подумал про себя, еще одна больная, и не стал возмущаться, доехав до пункта назначения. Со мною вместе вышла обработанная и девушка, я встретил знакомую и поздоровался с ней. Так эта пассажирка стала рядом и начала подслушивать наш разговор. Ну смешные людишки. На выпады в салон я бы мог заявить, что работаю в сервисе, который занимается обеспечением водой весь город. Ехал как раз принимать воду, которая будет доставлена в горсовет, в СБУ и входа. Один звонок шефу, это кондуктор и те два драчуна оказались. БПУши в Диме. Но я применяю свое оружие лишь в исключительных целях, я ведь не мразь. Каждую субботу я публикую новый рассказ. Подписывайся на мои каналы. С уважухой, Макс Саныч.